Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Джуга, А, прости, я нечаянно подслушал твой разговор. Так вот, какое у тебя лицо? <плёк> О, Джуго! Давно не виделись! Можешь не входить в образ. Я ведь все слышал. После побега из агентства я решил вернуться в горы и попробовать попасть обратно в деревню. Но я потерялся и залез в частную собственность, за что меня и арестовали. Да ты точно придурок. Однако, раньше я уже играл беглеца, поэтому избежал из тюрьмы, когда меня подначили другие зайки. Так я и оказался в нами Да ты конкретный дебил!